С вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре еще один популярный набор инструмента от компании Джонс Набор на 82 предмета. Джонс это фирма из Тайваня. Выпускает инструмент премиум класса. То есть премиум класс профессиональный инструмент. По отзывам в интернете покупатели, я думаю, читают. Перед чем покупать, отзывы положительные. Есть находили мы один негативный отзыв на форуме Drive.ru там указано, что инструмент пролежал в гараже, в сыром помещении, не один месяц и как бы появилась какая-то ржавчая на инструменте. Но хочу сказать, что даже супер премиум класс, если вы оставите инструмент под дождем и забудете о нем в гараже, конечно, уже начнет ржаветь нету стали, которая совершенно не ржавеет даже если она покрыта там каким-то защитным слоем, как, допустим, покрывает набор инструмента а в общем 99% и 9% положительные отзывы, крепкий инструмент и особенно славятся трещотки Джонсвей, очень крепкие. Давайте посмотрим на сегодняшний набор инструмента. Поставляется он в картоновой вот такой упаковке. По надписям на упаковке пожизненная гарантия, супер бренд, то есть и в Тайване считается, и какая-то международная награда. Профессионал, профессиональный инструмент. С другой стороны, кто поставляет его в Украину, адрес и изготовлено в Тайване, также адрес завода в Тайване. Вот такой талон идет в комплекте. Гарантийный, пожизненная гарантия. По гарантийным случаям, то есть пожизненная гарантия на весь инструмент, но, допустим, если ситуация у вас, вы Купили набор инструмента и срываете ним болты, гайки трещоткой. То, конечно же, при обследовании в гарантийном сервис, в сервисном центре пожизненная гарантия не будет распространяться, так как трещотка не предназначена для срывания болтов и гае. Для этого есть вороток. А так вот на весь инструмент, на брак, который вы обнаружите, все меняется. То есть гарантия распространяется. В комплекте два рабочих квадрата 1,4 и 1.2 такие вот трещотки у нас идут. Трещотки очень высокого качества, без люфтов. Разбирается трещотка, пружина снимается, без, без винтов, винтов нету. Снимается пружина и вытягивается внутренности. Под трещотке есть ремкомплекты. То есть, если она со временем там выйдет из строя, или, то есть ремкомплект можно докупить и заменить трещотку. Рукоятка резиновая, прорезиная надпись. На рукоятке Джонсвей, переключатель имеется реверса вправо-влево. Трещотки Джонсвей на 48 зубьев в данном наборе. Чем меньше зубьев в трещотке, тем она считается крепче. Тем, чем больше, тем удобнее не работать, допустим, в ограниченном пространстве. Есть быстрый сброс головки. И трещотка под квадрат 1.4. Также же сама 48 зубьев, имеет реверс. И быстрый сброс. Так, Отверточная рукоятка. Под нее здесь есть биты, спрессованные в головку. Вот, одеваете нужную биту. Весь инструмент в наборе имеет свой номер согласно каталога. И надпись Джонсвей на каждой данице инструмента. Биты здесь шестигранные, шлицевые, крестовые. И имеются даже биты токс. Также можно использовать с головками под квадрат 1,4. Сзади можно использовать удлинитель, то есть уже то, как придумает, для каких целей. Или трещотку вставлять и получаем реверсивную отвертку. Так, вот такой вот переходник имеется. Это для работы с шуруповертом. Сюда можно подсоединять головки, которые вот я уже показывал. Или подсоединять головки под квадрат 1.4 и вставлять в патрон шуруповерта. Так, Т-образный вороток под квадрат 1.4. Движение очень плавное, вот не проваливается. Бывает в некоторых наборах, если его вставишь вверх, он сам выпадает. Здесь то есть, очень плавно все ходит. Вороток э, под квадрат 1.2 э, делается с помощью вот такого удлинителя на 250 мм. И вот такой вот переходник. Т-образный вороток под квадрат 1.2. Этот переходник также служит для перехода с квадрата 3 восьмых на одну вторую. У кого есть трещотка или инструмент под квадрат 3 восьмых. Держатель бит. Одна вторая. Вот биты у нас здесь в отдельных гнездах. Шестигранные. Есть торкс вот такие большие. Крестовые и шлицевые. Материал изготовления. инструмента ахром ванадевая сталь. Одели нужную биту. Подсоединили трещотку. Можно также удлинитель подсоединять. Инструмент в наборе подписан. Каждое гнездо подписано. Что где лежит. Карданы. Карданы у нас скреплены винтами. То есть они разборные идут. 1,4 и 1,2. Две головки свечные с резиновыми вставками 16 и 21 мм. Гибкий удлинитель для трудонаступных мест под квадрат 1 на 4. Так, по головкам. Головки в наборе идут шестигранные. Самая маленькая головка на 4 мм. У нас ряд головок. здесь, здесь и самые большие в верхнем ряду. Самая большая 32 мм. Вес головки на 32 миллиметра 222 грамма. Головка, видите, зеркальная часть и матовая внизу. Посередине имеем такую вот ребристую поверхность. Очень увесистый инструмент. Ну, по инструменту сразу видно по качеству, когда открываешь сразу набор. то есть Все аккуратно, все... Очень красиво сделано. Инструмент не легкий, а довольно тяжелый. Удлинитель 150 мм. Под квадрат 1,2. Два удлинителя. Под квадрат 1,4. Здесь вот он очень плотно защелкивается в крышке, что исключает выпадание инструмента. Два удлинителя. Под квадрат 1,4. Набор ключей комбинированных. Здесь их 9 штук. Самый маленький ключ на 8 мм. Средний ключ возьмем здесь на 14. И самый большой на 22 мм. видите, джонсовый. Номер согласно каталога. Сзади хром-ванадий. Тоже зеркально-матовый. Так, по комплектации все рассказал. По кейсу. Кейс пластиковый, темно-зеленого цвета. Запирание на пластиковые замки. Но даже если не пластиковый, здесь пластик высокого качества, и он скреплен внутри металлические вставки. То есть запирает очень хорошо. Сейчас я покажу вам кейс. Вес набора шесть и восемь килограмм. эти замки, то есть очень хорошо запирают. По кейсу. Пластик плотный, то есть не проваливается. джонсвей надпись. В принципе, по данному набору все вам рассказал. Делайте свой выбор. Кому нужен профессиональный инструмент премиум-класса, который проживет у вас очень-очень очень долго, прослужит, то выбирайте джонсвей Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на наш видеоканал, ставьте лайки, ставьте комментарии. До свидания.